Мы с вами встречаемся в прямом эфире. И сегодня мы поговорим снова об эфирных маслах. Ну, в основном об эфирных маслах. Затронем и другие темы, но в основном эфирные масла. Эфирные масла к нам в жизни вошли, ну, прям плотно и надолго на всю жизнь, да. Тех, кто изучает, кто ими работает, кто пользуется, конечно, без эфирных масел эти люди уже не мыслят своей жизнью. Ну, пока подключаются к нам, я вам хочу напомнить, что в комментариях под трансляцией вы можете писать свои вопросы, и мы постараемся на них ответить. Не забывайте подписываться на новости, лайки ставить, делиться с друзьями. Вам не сложно, нам приятно. Итак, сегодня у нас в гостях Катя Попова, которую мы уже слышали. Продолжение темы, которую она начала некоторое время назад. Кто не смотрел, пожалуйста, пролистайте наши прямые эфиры. И вы найдете «От страха к доверию» назывался эфир наш. И вот сегодня вторая часть, раскрытие дальше темы очень важной, очень нужной. Итак, я слово передаю Кате Поповой. Добрый вечер. Очень рада видеть всех. Татьяна Ивановна, я полностью с вами согласна, потому что... Чем больше я погружаюсь в эту тему, чем, чем больше я узнаю, благодаря подготовке к эфирам, я понимаю, что я, я счастливый человек. Потому что есть возможность с благодарностью использовать такую великую силу природы. Ароматерапия обеспечивает нам качество жизни. Почему продолжение мы будем с вами слышать, узнавать в течение всего эфира. Одной из историй продолжения нашего первого с эфира по теме «От страха к доверию» был случай, произошедший со мной. Я рассказывала о том, как мы убираем патологически повышенное давление у мамы. Не знаю, наверняка были в жизни каждого да, такие ситуации, как, например, перед сессией. Если я спрашиваю у кого-то какой-то вопрос, или у меня спрашивают, я его рассказываю, он не попадается потом на экзамен. Люди, знающие, используют это и не учат, задав только два вопроса, им эти два вопроса попадаются, и они на них отвечают. В моей жизни мое давление 90 на 60. Выше это уже неплохо, плохо, ниже ну, нормально. Ночью просыпаюсь, от того, что холодные руки, ноги, нос, лицо, температуры нет. Думаю, что такое? Мерю давление. Мое давление 150. То есть, точь в -точь, как и рассказывала про маму. Я понимаю людей, которые принимают лекарства. Доля страха проскочила у меня. Но это первые да, неосознаваемые нами эмоции было все у меня под рукой, то есть мы проделали весь, весь курс. Я разбудила мужа, он встал, то есть я поставила ноги в тазик, да, повторюсь, масло сюда, сюда, И крем можжевельника на икры, на стопы, на э, шейно-воротниковую зону, давление э, у меня опустилось до 120, думаю, ну, в любом случае, если оно резко опустится, это тоже не очень хорошо для организма, э, но как потом оказалось, 120 это мое нормальное давление сейчас. Больше скачков давления не было, мое состояние ну, быстро достаточно восстановилось. Поэтому получается, что все, о чем я вам рассказываю, мне приходится переносить на себе. Болезнь, да? Мы тесно идем как плечо к плечу с определением ароматерапии, эфирных масел, и определением болезни. Вот я сейчас задам вопрос, у кого будет желание, ответить, да? Какое определение болезни мы можем дать? Для кого из вас что такое болезнь? вижу пластом, делать ничего не хочу. Более. Болезнь. Ну, получается отдых, да? Или когда э, думаешь, ой, ну когда же отдохнуть-то? Ну хоть полежать бы целый день. Желания исполняются. Это возможность еще раз познакомиться со своим организмом и угу. сделать какие-то выводы, поговорить с ним, угу. диалоги. Нет правильного неправильного ответа здесь да, для каждого болезни. А, но ну, получается для каждого из тех, кто ответил, есть у кого-то еще какие-то варианты отношения к болезни. Хорошо. Я думаю, от приходит такое состояние, когда у нас в жизни что-то нужно менять. Да, да, согласна. Но во всех ваших определениях э, болезни э, Имеет положительное значение. Да? Болезнь позволяет нам не трудиться. Болезнь позволяет нам без оградения совести отдохнуть. Хорошо, если и на этом у нас все заканчивается. Да? В период болезни мы, Жанна, да, что-то узнаем, анализируем. Ну, то есть узнаем о себе. Информация, которая с вами будет делиться, она с просторов интернета, с обучения по ароматерапии у кожерника Александры Дмитриевны и с ее открытых лекций в доступе. И вот какое определение болезни я услышала там. Это искажение природы человека, в результате которого возникает чувство боли, скорби, утраты, немощи, рабства, потери доверия, страх будущего, гнев на себя. Если мы вспомним то, о чем мы говорили да, в, нашем, в нашей первой части, то вот это ощущение страха, да, и вот то, что когда приходит к нам болезнь, то, что я перечислила сейчас, оно сжимает нас, оно как бы нас спрессовывает. И болезнь с лекарствами, и болезнь с нетрадиционными способами, да, вот сейчас мы рассматриваем ароматерапию, немножко по-другому. Болезнь... Со стороны ароматерапии и других нетрадиционных средств это благо, это помощь, потому что болезнь обличает скрытое внутри неудовлетворение. Да, даже, вот, например, если болезнь – это отдых. Мы неудовлетворены тем, что мы работаем, работаем, работаем, куда-то бежим, и вот у нас появляется возможность отдохнуть. И болезнь помогает найти путь к излечению, то есть она подсказывает, где, в каком месте, ведь сначала у нас возникают эмоции неприятные, да, неприятные нам, а потом это локализуется в какой-то части нашего тела. И вот здесь вылезает болезнь на физическом уровне. Болезнь с лекарствами, да, получается так, что у нас что-то заболело, на да, правая рука, мы выпили обезболивающее, симптом ушел, но болезнь осталась. И если болезни с эфирными маслами мы развиваемся, болезни с эфирными маслами это первая ступень, на которую мы вступаем и идем к себе настоящим, идем к гармоничному существованию, в котором у нас присутствуют такие слова, как свобода, творчество, реализация своего потенциала, заложенного нам природой. Критерии здоровья это ощущение счастья и свободы для творчества. Да, у нас будут повторяться эти слова сегодня. Для творчества именно как созидание. Состояние здоровья, равновесие, которое мы получаем, помогает нам реализовывать заложенный потенциал в нас максимальными оборотами и более полным. То есть когда человек здоров, мы будем видеть, что он счастлив, что он прост и что он реализует себя. Ну как мы, ну, да, при слове реализации творчества у нас сразу возникают мысли, да, петь, плясать, сочинять стихи и так далее. Нет, творчество — это преобразование. И если человек радостен, если человек улыбается, то уже своим этим поведением он может преобразовать человека, находящегося рядом с ним. И, может быть, этому радостному человеку, и это и есть его призвание, да, улыбаться, радоваться, как говорит Александр Дмитриевич, кататься на форточке, пускать мыльные пузыри, сажать цветы, а, просажать цветы. Мы привыкли, да, мы привыкли а, трудиться. Мы привыкли быть трудоголиками. Если мы не будем этого делать, да, нас так учили, мы, нас будут называть бездельниками, мы не научились отдыхать. И вот процесс возделания огорода Александры Дмитриевны очень показательный. Как мы привыкли наш огород, чем он чище, нет сорняков, насекомых, черная земля, наше растения, палящее солнце. А если как. Ну, как я уже обозначила, да, это рецепт Александра Дмитриевна, если мы возьмем компост, да, это все органические у нас остатки, положим между грядками, накроем соломой, чтобы они не гнили, то там появятся червяки, которые будут рыхлить почву, там не будет сорняков, хотя сорняки тоже полезны, потому что в весны, да, огородная тема, потому что сорняки, они тоже, они как бы увлажняют, защищают от солнца, землю тоже рыхлят. И когда мы будем возделать огород таким образом, нестандартным для нас, у нас будет возможность жить, наслаждаться и сидеть, попивать чай. Для, для кого-то мы можем прослыть бездельником, но это будет более гармоничное э, существование наше, даже не существование, а жизнь да, в полной мере. И, кстати, история, у Александра Дмитриевна есть сосед, он приходит к ней и говорит, как у тебя картошка, как жуки, что делаешь, у ничего не делаю. Картошка есть, жуков нет. Вот, можете взять на заметку. Я попробую свой огородик да, развести этим летом. Ароматерапия, да, мы разговаривали уже все, я думаю, уже знают, каким образом она может попадать в наш организм. Татьяна Ивановна, можно ту первую картиночку-схему. То есть это два способа, когда эфирные масла у нас попадают, вот, если смотреть на экран слева, да, в виде жидкости, в виде химических соединений. То есть эти свойства мы используем в терапевтических средствах, да, таких как смеси, микроклизмы, свечи, различные бальзамы. Здесь у нас попадает через кожу, это один из путей данного пути, и через желудок, если мы принимаем внутрь, через слизистые, или также микроклизмы, это также через слизистые. Кровоток разносится по органам и тканям и выводится через определенное количество времени из кожи через слизистую, ну, через кожу слизистую и легкие. Готовясь к нашей встрече, я сделала для себя два открытия. Для кого-то они покажутся банальными, но одно из них, чуть позже, да, я а, скажу, а, слева да, слева у нас запах проникает. Запах проникает без барьеров. Хотим мы того или нет, он проникает. Смотрим по схеме и выбираем главное для нас. Проникает в лимбические структуры мозга. Попробую коротко сказать, за что они отвечают. Отвечают за… участие в организации пищевого оборонительного сексуального поведения, в организации ритма сон-бодрствования также определяет выбор и реализацию адаптивных форм поведения, о чем мы говорили там немножечко в первой нашей части, в том числе и патологических, динамику врожденных форм поведения и поддержание гомеостаза, то есть это неустойчивое постоянство наше, нашего организма. И гипоталамус. Гипоталамус имеет в, прямом, взаимодействии, в прямом подчинении гипофиз и эпифиз, и мы имеем вход в нейрогоморальную систему. Cortex, да, Кортекс, это у нас тоже правее получается, это кора головного мозга, и мы попадаем в процессы памяти, обучения эмоций. И разбирая это более подробно, я удивилась в силе нашего понятного пути. Я использовала масла, но я не знала, что это воздействие настолько, настолько сильное и глубокое. Как только мы открываем флакон, это воздействие уже начинается. Оно, конечно, гармоничнее, когда мы принимаем это, и более эффективнее. Вот пример, да, в момент травмы у нас ожог. Мы э, берем эвкалипт, э, льем его на рану. Мы уже поспособствовали отбалансированию эмоционального состояния человека, физически продезинфицировали, убрали горящие ткани, горение тканей и сняли токсическую нагрузку с поврежденных тканей. И тем самым запустили процесс регенерации одним маслом сразу, сразу и получилось у нас без повреждений физических и без повреждений эмоциональных. Когда мы впускаем ароматерапию, мы становимся более красочными, мы расширяем спектр, диапазон своих эмоций. И когда мы используем ее, да, мы уже неоднократно повторяли, нам легче войти в свое призвание и реализовать свое предназначение. То есть нам легче подняться по вот этой первой ступеньке болезни и выбрать правильный путь. Когда мы вводим масла обонятельным путем, то получаем самые глубокие, самые потрясающие, самые удивительные эффекты. Вот, как я говорила, самое сложное впустить запах и войти в контакт с собой. Когда мы используем вводим через кожу, оболочки. То есть мы находимся в моменте здесь сейчас, мы видим, как оказывается действие. Мы видим уже лечение, влияние защит... на защитный механизм, энергетику. А... Почему рассказываю? Потому что сейчас мы приблизимся да, к теме гормональной, воздействия гор гормональ... на гормональный баланс эфирных масел. И мы и можем использовать как а, через кожу и слизистые, так и через обонять ему путь масла, и они будут воздействовать на нас, в том числе и на наш гормональный баланс. Молекула Татьяны Ванну. Сквален – это биогенетический предшественник стероидов и стероидных гормонов. Такие молекулы, как сквален, находятся в эфирных маслах. Конкретно данный молекулы находится в масле шалфея мускатного. Из таких молекул сквалена могут образовываться многочисленные циклические молекулы гормонов. Очень много информации химического характера, мы ее пропустим. И вот сейчас картинка из чего, да, что и как у нас образуется следующая татьяна, если сможем... Вот. На левой картинке у нас видно, что из молекул пирофосфата образуется сквален, там молекулы, которую мы видели, а из сквалена образуется холестерин. И вот здесь холестерин – это прямой вход в холестериновый обмен, в структуру мембран. да, Мы знаем, да, из чего состоит структура мембран каждой клетки. Это прямой вход в синтез желчных кислот. Прямой вход в систему стероидных гормонов, в кортизол, семейство половых гормонов, прогестерон, тестостерон, эстрадиол, часть из них указана на правой картиночке у нас. Гормоны похожи по строению, и поэтому у нас, как у женщин, будет содержаться помимо эстрадиола некоторое количество тестостерона, и у мужчин будет содержаться некоторое количество женского гормона эстрогена. Кстати, у них он тоже вырабатывается. Все будет зависеть у нас от баланса. Поэтому, когда мы работаем маслами, эти масла у нас на вивасане – это масла средней ноты и нижней ноты, потому что они имеют в себе большое количество сисковотерпенных, то есть это более глубокие молекулы, нежели у масел выше ноты. И вот мы видим, да, правая картиночка – это… Все, все гормоны у нас из холестерина холестерин как мы видим фармезил перофосфата а если есть в гормоне какой-то дефицит есть какая-то ориентированность на получение каких-то вещей то предоставляя ему предшественников гормонов, мы даем ему как бы кирпичи и он может построить то что не хватает то есть Возникает часто, да, не раз. Я слышала, ага, если оно гормональное, то как же оно вот может воздействовать, увеличить, уменьшить. Нет, в мостах содержат, содержатся молекулы, предшественники гормонов. Если они попадают в наш организм, они или стимулируют формирование гормонов, которых нам не хватает, или же а, они... То есть это, это не делается у нас в организме, но формируется вот такой баланс, который нам нужен. Если, допустим, нам нужно больше количества эстрогена, и мы берем какое-то масло, то не факт, что оно будет сразу э -э, образовывать эстроген. Оно сначала образует тестостерон, а потом эстроген, потому что так нужно для организма. А когда мы используем гормональную терапию, я мне был в шоке, я с мамой, с вот, дочкой в школе, Узелки на щитовидке, они уже 8 лет не используют гормоны. И повторюсь, перед вами человек, у которого когда, год назад чуть больше показатели гормонов щитовидной железы ни один был не в норме. Я не использую вот химические гормоны, химические... Ну, и мое состояние восстанавливается, осталось чуть-чуть. И когда мы используем эту гормональную терапию, мы как слоны в посудной лавке. Мы настолько нарушаем и губим наш организм, что потом ему очень сложно будет восстановиться. Да? Знаю Татьяну ванной историю, когда убирали гормонозамещающую терапию, но это очень сложно. Более простой путь мы сейчас рассматриваем. Мы не сможем гормонами достичь баланса, потому что мы не можем вести в организм вот эту букетность и количественное соотношения, вот эту гибкость, пластичность, возможность подстраиваться. Вот пример, допустим, в разные ситуации во время стресса синтез гормонов идет по принципу тестостерона. Фертильность, то есть способность организма воспроизводить потомство падает. Во время войны женщины, женщины теряли свою фертильность, то есть у них возникали тестостероновые ситуации, и организм обеспечивал им решение этой ситуации. То есть они не мечтали ночью о том, чтобы найти себе мужа и родить ребенка. Они работали, повышалась выносливость, немного менялся жировой обмен, гормональный обмен тоже менялся, переставали менструировать, потому что организм входил в другой режим. вы представляете, если. Да, если поставить врача, сдать анализы и увидеть вот это нарушение, которое происходит с теми женщинами во время войны во благо, то нарушится вот этот баланс и вот эта гармония, которая происходит. А, ну, если человек тупо начинает внедрять гормоны, то получается дисбаланс. Человек не может своей твоей воле своим надменным высокомерием сделать что-то такое красивое что сделала природа если мы будем доверять да мы сможем услышать это и использовать а с позиции высокомерия мы не сможем этого сделать со своим, со своим организмом как я упоминала уже у нас в шалфеем мускатным содержатся вещества которые работают с эстрогенной активностью и сейчас немного расскажу о том, что делают у нас эстрогены, чтобы понять, что иногда некоторые недостатки чрезмерно проявления в организме мы пытаемся компенсировать витаминами ну, или какими-то подобными веществами, но это действие, дело у нас в гормональном, гормональном сфере. А, ну, самое известное да, состояние у нас, которое баланс гормонов нарушает, это климакс. Он имеет две составляющие. С одной стороны, это угасание функции, Яичников, а с другой стороны – изменение статуса эндокринной системы. В идеале эти два процесса должны идти параллельно, синхронно. Но чаще происходит асинхронно, и тогда начинаются проблемы. Эстроген – проблема. Эстроген – это общее собирательное название класса стероидных женских гормонов производимых в основном в аппарате яичников у женщин и у мужчин, производятся производится другими органами. Недостаточное количество или чрезмерное количество эстрогенов снижают антитромпин, в результате чего у нас появляется вязкость крови, проблемы с давлением, эндометриоз Снижение эстрогенов – это сосудодвигательная и терморегуляционная нестабильность, то есть это приливы крови, кожи, лица, расстройства сна, прогрессирующая атрофия мочеполовой системы, остеопороз, остеопороз в основном э, позвоночника И после менопаузы надпочечники берут на себя функцию выработки эстрогена. Если женщина находится в стрессе, чего мы чаще всего не замечаем, то надпочечникам приходится гораздо сложнее. И поэтому, поэтому необходимо снять стресс, добавить предшественников эстрогенов, позаботиться о том, чтобы организм мог это все усваивать, перерабатывать и восстанавливать. И восстановить баланс. Вот шалфей имеет, свой, имеет воздействие на эстрогенный баланс. Шалфей мы можем использовать через кожу, через пути обоняния, через пути и клизму. Ну, в принципе, все пути, которые да, мы рассматривали ранее. Шалфей воздействует также на состояние минории, оказывает антианальгизирующее действие, то есть более утоляющие. Невротоник, климактерические нарушения, антиспастическое, антидепрессивное, дает эффект эйфории и связано с воздействием на, на дофаминовую активность. Эфирное масло, шалфеи не токсично, то есть бояться его не нужно. Еще один способ, которым мы можем использовать масла и воздействовать, это, допустим, мы берем пластырь и капаем на него капельку жасмина. Жасмин тоже у нас воздействует на гормональный баланс и лепим на черепушку за ушами. Второй подбородок, да, это у нас проблема лимфатического узла. Тоже сюда мы можем брать и герань, и жасмин, и шалфей. Но шалфей будет немножечко жечь. Также на проекцию яичников мы можем также капать по капельке масел, тех, которые не раздражают кожу, и наклеивать. ходить неограниченное количество времени и использовать это неограниченное вре количество времени. Интересно, если кто будет делать, расскажите о результатах. Какие масла? Еще масел достаточно много. Это ладен, это ланг и -э ланг, это пачули, нирали. Первое открытие я вам сказала, второе открытие сандал. Когда я рассматривала сандал, и если у, данного, ну, вот, у данных масел, которые влияют на, рума, на гормональный фон, есть спектр, спектр свойств, то сандал указан в каждом из этих свойств. То есть, да, у нас он планируется. Сандал, шалфей, можжевельник, можжевельник из ягод, как у нас, роза, лаванда, базилик, лимон, милис, лимон, а тимья, ладан и много других. Татьяна Ивановна, можете вот картинку. А и сандал скоро у нас будет. Ага. Вот И здесь мы видим воздействие эфирных масел, какие-то более специфичные для определенных органов. Uh, вот Расскажу да, о, не, о некоторых шалфеи На 36% снижает уровень кортизола, то есть гормона стресса, за которого можно поправляться. Uh, помогает нормализовать уровень эстрогена, улучшает работу щитовидной железы и повышает уровень серотонина. Тимьян – одно из лучших гормональных масел, влияет на уровень прогестерона в организме. И прогестерон нужен для стабилизации хорошего настроения. Uh, Сна, здоровье кожи, волос гостей, хороший метаболизм, крепкого иммунитета, красивых волос и стабильного цикла. В принципе, каждый из этих масел будет гармонично подстраиваться и формировать баланс в нашем организме. Сандал. Нормализует уровень тестостерона мужчин и женщин, восстанавливает либидо и снимает напряжение. Роза. Про розу можно отдельно очень долго говорить. Это масло радости стимулирует синтез серотонина и других нейротранспитеров мозга который улучшает настроение. Лаванда. Лаванда, оказывается, тоже снижает уровень кортизола, помогает бороться с окислительным стрессом, в целом благотворно влияет на все органы системы, как и все масла. Ладан нормализует функцию щитовидной железы Т3 и Т4, снижает уровень кортизола, уменьшает активность аутоиммунных процессов в организме легко справляется с любым воспалением и стимулирует работу иммунной системы. Ладан хорош при БМС и в клинический период. Ладан – это особенно масло, в котором содержатся у нас вещества в массе высшей ноты, то есть монотерпены летучие, благодаря чему мы чувствуем запах, да, у, ну, первый запах определенный, и в нем содержится естественная терпена. То есть оно хорошо, как и в данный период, да, у нас чего у нас карантина, да, а масло оно очень хорошо для легких, и в то же время оно и влияет на наш гормональный фон. Гормоны, вот как я говорила, да, они, гормоноподобные вещества, они как здоровая матрица встраиваются в наш организм, несут баланс. Есть пример да, на, другом, на другом веществе. Сыроеды знают его очень хорошо. Сыроедить нужно правильно да, и со вкуса, чтобы не уйти в какую-то крайность и поэтому сыроеды используют большое количество зеленых зеленой травы да, зелени и используют их именно в коктейлях потому что в коктейлях блендером развивается структура клетки и высвобождается хлорофил. Хлорофил он сходен по строению с гемоглобином как вот мы сейчас рассказываем и о предшественниках гормонов, гормонов в маслах и когда хлорофил попадает в организм, а очень большое количество его вид грасси в соке степлей, пшеницы, а, тоже как здоровая матрица, а, улучшается да, состояние клеток и всего организма. Даже был случай, когда Александр Александра Дмитриевна, знакомая, она не принимала масла, у нее была онкология, ее уже положили в хоспис, она уже не вставала. И Александра Дмитриевна говорит: Ну, ты хотя бы. Вот попей хоть вид грас, она начала его пить, встала. встала, ее сознание начало постепенно меняться, да, она пришла к эфирным маслам, и сейчас, в принципе, она не знаю, насколько здоровая, но она ходит на работу, ходит, ходит не лежит. А, так же, как и гормоны, эфирные масла регулируют процессы, процессы жизнедеятельности. Они влияют на обменные процессы в организме и улучшают физиологические функции. Там, где гормональная система утратила свои функции частично или полностью, они берут на себя часть важной работы, помогая восстановлению эндокринной системы. Вот в целом, сегодня цель, да, цель того, к чему я готовилась, потратила большое количество времени, чтобы еще раз напомнить о важности, о глубине воздействия эфирных масел: показать, насколько глубоко глубоко они воздействуют, насколько сложно химическая организация данных процессов в практическом в практическом использовании мы можем все это делать обычными способами, которые мы привыкли и воздействие на гормональный баланс и вообще на баланс в целом будет будет эффективным. Еще Татьяна Ванна, да? про фито фитосорок. Фитосорок, он тоже не содержит гормонов. Да, может быть, вы поподробнее расскажете. Давайте посмотрим. Сначала вопросы есть какие-то. И немножечко еще поговорим. Но ну, здесь в чате я не вижу. Игорь, там есть вопросы у нас? Скажи. Я что скинул в чат. Zoom. Ну, вопросов конкретных нет. Конкретных вопросов нет. Да, немножко я сейчас коротко скажу про фитосорок. Это, в принципе, я буду говорить о двух продуктах, которые замечательно работают с гормональным фоном. И один из них фитсорок. Ну, надо понимать, что... Работая с, с гормональным фоном, эти продукты не имеют в своем составе гормонов. Вот составляющая этих продуктов настолько уникальна, что приводит в баланс гормональный фон. Именно не снижает и не повышает, предназначен как повышающий, допустим, давление препарат, или понижающее давление. Нет, это нормализует Нормализует. Это самое важное, что в этих продуктах именно приходит, приводит в баланс капональный фон. Фито-40, видите, цифра 40, то есть после 40 лет рекомендуется уже присматриваться и, возможно, для профилактики применять этот продукт, чтобы войти комфортно, без всяких приливов стрессовых ситуаций, всевозможных для без изменения психоэмоционального состояния в климактерический период. Но этот продукт можно применять не только женщинам, но и мужчинам при проблемах с предстательной железой. Причем независимо от того, что здесь написано 40, этот продукт можно принимать и в более раннем возрасте при нарушении гормонального фона. Вот такой продукт коротко если о нем говорить но то что он делает вы уже видите читаете на экране и если кому-то надо более подробно узнать об этом продукте и дозировки применения этого продукта обращайтесь к тем кто вас пригласил на этот эфир и вы, конечно, получите ответ на свои вопросы, потому что все чисто индивидуально. У нас есть тест, по которому можно определить нужную в данный момент вам дозировку. Еще один продукт, который очень хорошо работает с гормональным фоном. Есть такой цветок, который любят некоторые садоводы. И про него еще говорят, что он обычный вечер может превратить в праздник. Почему? Инотера. Потому что с заходом солнца именно вечером открывается цветок и издает такой тонкий, манящий запах. И действительно от него невозможно просто оторваться от этого запаха, насколько он предъедательный, насколько он красив. Учеными было обнаружено, что в семенах этого растения достаточно много гамма-линолевой кислоты. Нет другого такого растения, где бы было больше гамма-линолевой кислоты, которая стимулирует организм на выработку определенных веществ, которые работают с нашим организмом на оздоровление. Витамина Е очень много в этом продукте. И даже те, кто не используя вовнутрь этот продукт, который называется «Молодость навсегда», используют эти капсулы, прокалывают их и используют на лицо в косметических целях. Очень хороший омолаживающий эффект. И вот представьте себе, употребляя вовнутрь этот продукт, вот такое омоложение, оздоровление происходит внутри очень хорошо нормализует менструальный цикл. Это проблема не только у девушек, которым, ну, взрослые девушки, а вот подростковый период, здесь тоже, как бы, такой момент, когда нужна помощь. И вот этот продукт как раз тоже приходит на помощь. Причем в одной капсуле этого продукта в молодости навсегда 300, 350 миллиграмм масла и нотер это достаточно большое количество и одну капсулу два раза в день очень хорошо работает именно на оздоровление на омоложение можно сказать продукт антиэйдж. ну и плюс конечно витамин е. Вот такие продукты уникальные. И, конечно же, эфирные масла. Немножко хочу вернуться к эфирным маслам, чуть-чуть дополнить Катю. Очень любит щитовидная железа, не только. Да, Катя упоминала жасмин пластыре за уши, но и очень хорошо, еще проще на капельку капнули и на еремную ямку. И духи использовать не надо никакие, никакой парфюм. И вот работает независимо от того, гипо, гипер, работает одна железа, именно нормализует. Ну, а естественно, там роза, это понятное дело. И еще такой способ использования эфирных масел. Ну, я думаю... Удобно все-таки про это говорить, мы говорим о здоровье. В основном сегодня о женском здоровье говорим. На ластовицу капать эфирное масло лаванды шикарно работает, просто шикарно. Можно ли шалфей, можно герань, но почему-то из опыта знаю, многим нравится именно лаванда. Попробуйте. Помогают ли данные продукты при болезненных менструациях? Если вы испытываете боль, это значит, идет какое-то нарушение. Вот когда баланс в организме, то боли не должно быть. Да, можно использовать эти продукты, но плюс к этому за пять дней вашего цикла на влажную ладошечку, горошку, горошину крема тимьян смазываем не живота паховые лимфоузлы и крестец и все и боли у вас не будет у меня был такой случай когда я пришла в торговый комплекс ну, выбирала там кое-что, да, и девушка-продавец, ну, в общем, на ней лица не был, можно сказать, вот что случилось-то. И вот на такие боли она пожаловалась. А у меня в сумке был крем-тимьян. Конечно, она не поверила, что он ей поможет. Но, тем не менее, да, когда, пока я там смотрела вещи, какие-то блузочки, и смотрю, она заулыбалась, мимика на лице сразу изменилась, и она говорит, что какие-то чудеса. Вот так она работает, вот так продукты работают. Почему крем Тимьян так работает? Потому что там в креме Тимьян достаточно много эфирных масел, и э, с водой э, еще лучше эфирные масла сквозь кожу в кровоток проходят. И работают, и работают довольно-таки быстро. Про эфирное масла еще могу рассказать, привести пример такой случай. Буквально два дня, нет, не два дня, а пятница, пятница была, это значит больше уже пятница. Приходит в офис девушка, 50 лет, и она не приходит, она влетает в офис, буквально влетает. Девочки, дайте, пожалуйста, дайте воды. Я не могу уже терпеть эту головную боль. Мне нужно выпить две таблетки цитрамона. Я говорю, почему две-то? А мне только две помогают. Я говорю, положи, пожалуйста, свой цитрамон в сумку. Давай ладошку. Капаю ей на ладонь эфирное масло мяты перечное и эфирное масло герани. И говорю, что делать. Значит, она пальчиком раз-раз... Ямку под затылком туда прям посильнее-посильнее. За ушами здесь намазала. Темечка здесь. Если виски, то подальше, потому что ментов будет щипать глаза. Все это она сделала. И рука, в принципе, почти сухая уже осталась. Говорю, дыши глубоко-глубоко вдыхай. ну Вот она посидела, подышала-подышала, расхохоталась, чего-то начала рассказывать какие-то сказки. А потом все говорит, «О, а голова-то не болит елки палки Говорит, цитрамон обидится. Ну, вот как бы вот так. То есть так работает эфирное масла. Это человек, который пользуется эфирными маслами и сидит на цитрамоне. То есть нужно вслушиваться, нужно вникать и ну, пробовать. Вот то, что есть, то и используем. Как, как бы тоже не к нашей теме, но тем не менее, к тому, что есть, то и Используем. Бывшая моя сотрудница приходит домой, муж говорит, где там твои шаманские мази? Сверлом поранил палец. Насквозь просверлил себе палец. Дом ничего нет, давай свои шаманские мази. А она говорит, «Да, я так думаю, что у, меня, у меня только козье масло осталось. Больше чем Как-то вот заканчивалось все козье масло. Я, говорит, мол, чему это козьим маслом таким слоем накрутила? Ложись. Утром я сама глазам своим не поверила. Да, ранка она там еще осталась. Но ни отечности, ни опухоли, ни красноты не было. Вот так. А почему опять-таки само по себе козье масло оно хорошо работает. Но там же эфирные масла тоже. И они, конечно, срабатывают. И заживляют, снимают воспаление и все. Если говорить о, по сегодняшней теме про гормональный фон, то очень много наработок. И если у кого-то есть какая-то проблема, все ведь чисто индивидуально. И программа оздоровления подбирается индивидуально, карта здоровья составляется индивидуально. И поэтому, если есть такая проблема, обращайтесь, пишите, звоните, и, конечно, мы вам поможем. Обязательно. Можно совмещать два продукта, фитосорок и молодость после 45 лет. Ну, может быть, кто-то это и делает, хуже, наверное, не будет. Но я считаю, что это не надо делать. Что-то абсолютно... Ну, тогда можно, конечно, если фитосорок вовнутрь, а молодость навсегда на лицо. Вот тогда можно. Так, есть еще вопросы? Нет. Катюш, что-нибудь добавишь? Ты у нас где? Катюша. Девочки, кто-то еще добавит или вопросы есть? Катя, у вас микрофон вроде включен, но вас не слышно. Хочу обратиться всем, кто к нам слушает, как бы подведение, так скажем, итогов. Обратите внимание на состав своей домашней аптечки. И если в вашей аптечке нет таких необходимых эфирных масел, как, например, лаванда, она просто необходима от мало до велика, на многие случаи жизни, но в том числе и это тоже про гормональное эфирное масло. А уж герань, шалфей... И более дорогие эфирные масла, конечно же, тоже работают здорово. Но герань, опять-таки, это масло не только для улучшения гормонального фона, оно тоже нам необходимо, масло лор, ухо, горло, нос. Но оно очень хорошо налаживает гормональную систему. И, кстати, если говорить о щитовидной железе, Любая проблема со щитовидной железой, масло герани здесь тоже очень здорово работает. Его можно использовать и в аппликациях. Аппликация, что это такое, это, ну, к примеру, вы выдавили на ладошку эмульсию календула, капнули туда герань и наложили здесь легко, не втирая. На область щитовидной железы можно в каких-то смесях на основе жирных базовых масел использовать герань, где она только не работает. Она работает в очень многих направлениях, поэтому желательно, оно, конечно, если только-только начинаете коллекцию собирать, из герани можно не начинать, да, но позже, потом, герань она конечно должна быть особенно если есть маленькие дети это атиты и заложенности носа но и так далее посмотрите пожалуйста свою аптечку что мне не хватает добавьте обязательно если вам был полезен наш эфир если вам было нас слушать интересно то не забудьте, пожалуйста, поставить лайки и поделиться эфиром со своими друзьями. Не забывайте, что каждый понедельник и четверг в 19 часов у нас проходят прямые эфиры. За дополнительными объявлениями на другие эфиры тоже следите. Можно ли герань использовать внутрь? Герань очень хорошо снижает сахар в крови вы понимаете, что поджелудочная железа, она выполняет две функции. И как железа пищеварительного тракта, и как железа периферической гормональной системы. То есть выработка инсулина, она вырабатывает гормон инсулин. И вот герань, она очень хорошо снижает сахар в крови. Но вовнутрь принимать, ну это опять чисто все индивидуально. Ведь можно же использовать, и опять достичь поджелудочную железу, можно и промасками области поджелудочной железы. У нас есть для этого несколько эфирных масел, которые так работают на снижении сахара, это вот герань, эвкалипт, и пихта серебриста. Да. Вот, поэтому вовнутрь, то, что касается приема масел внутрь, да, их можно принимать. Но все, еще раз повторю, чисто индивидуально. Ну вот как-то так. Приглашаем вас в четверг в 19 часов. Приходите, слушайте нас и не забывайте задавать вопросы, потому что когда не, не дополнил, не дополучил чего-то, нам кажется, мы все рассказали, но это как бы договоренность не должна оставаться. Приходите, приводите друзей, ставьте лайки, подписывайтесь на наши новости. До свидания, до новых встреч. А Екатерина нашла телефон. Может быть, она что-то скажет на прощение. Все, Екатерина. Разошлись. Не разошлись? Меня слышно? Слышно, да. мы вас ждем. Спасибо, с телефона зашла. Спасибо за вопрос про менструальные боли. Не стала давать смеси, они есть в открытом доступе в интернете, поэтому можете набрать эфирные масла и гормоны, и увидите большое количество их. Для менструальных смесей там дитрозы и шалфей мускат на базовое масло на 30 миллилитров, буквально по несколько капель. И так же, как и тимьяну промазывайте. Про тимьян, кстати, у меня была мысль вообще рассказать про крема. Тимьян – это крем, который выручает, я без него никуда не езжу. Во-первых, можно промазывать стопы для профилактики да, вирусных заболеваний детям и взрослым. Можно его использовать, если нет смеси, также промазывать стопы и икры. Ну, плюс он снижает давление, если это необходимо. И более утоляющие прекрасный. Увелишает вот. давление. Увелишает давление, да, давление. можевельник снижает. Ага, спасибо. Календу испробовала на кожу от ожогов, коже когда сухая, очень мне понравилось Про пути введения хотела сказать, вот про гераль, да, про гераль, ну и также про другие масла. Мы можем это делать с смесями, промазывая нос ну, на основе базового масла. Также мы можем это делать через низ или капать, как вы говорили, Датина Ванна, или есть... Да, Впрыскивание тоже шикарные. Что-то еще надо было записывать. Все. Спасибо Добавить большое. еще хотела. Добавить еще хотела про нашу смесь, которая появилась относительно недавно, которая называется искушение. Смесь в виде ролл-апликатора и в виде композиции эфирных масел тоже очень хорошо работает и регулирует гормональный фон и мужчины и женщины повышает вашу либиду сексуальности это и хорошее настроение это отношения с вашим партнером это гармоничные гармоничные отношения так что я тоже рекомендую проверено на себе Спасибо, да, у меня был вопрос, может быть, у кого-то был опыт воздействия на себя эфирных масел именно со стороны гормонального дисбаланса, чтобы прийти к балансу. Да, вот хорошо наносить эту смесь на область позвоночника, да, то есть где у нас над копчиком есть там такая тоже ямочка, да, потому что вот состав этих эфирных масел очень хорошо раскрепощает позабедренные. То есть часть, да, и это тоже способствует гармоничному состоянию женщины. И, кстати, в период вот именно паузы и менструального цикла. И еще, кстати, тоже большой вред, когда да, девушки используют, ну, вообще все противозачаточные, если в период, да, когда организм полон силы, это не проявится, то это проявится к пенсионному возрасту, и, да, а может быть и раньше. Раньше, как вот. и Еще внесение, да, у нас Татьяна Ивановна, что-то в голову. Да, мы втираем тоже как способ нанесения эфирных масел. Адликация называется, да. Адликация вот. в голову, да. Спрей делаем смесь и делаем массаж головы. Про вопрос, про принять, принимать вместе Фитосорок 40 и молодость навсегда. Как говорит моя мама, а как же я узнаю, что мне помогло? Поэтому она использует сначала одно, потом использует что-то второе. Да. Ну, спасибо всем. До новых встреч. Всем спасибо.